Российская социальная сеть нового формата Swapal. Коротко о маркетинге. В нашем проекте есть разные партнерские тарифы. Тариф Смарт стоимостью 1000 рублей. Тариф Тиме теме 5000 рублей. Тариф матерый тысяч рублей. И полы пассивного дохода. Стандарт за пятьдесят тысяч рублей, премиум за сто тысяч рублей и вип за пятьсот тысяч рублей. Сейчас расскажу о трех тарифах. Smart в теме и матеры. И потом сравним разницу в доходах каждого тарифа. Тариф Смарт. Бонусы за покупки рефералов десять процентов. От первого уровня. И премиальный бонус пригласителя 100 рублей. Давайте разберем на примере. Человек находится на тарифе Smart. И он пригласил в команду три человека. Один человек активировал тариф Smart. И доход от этого человека 100 рублей. Второй человек активировал тариф в теме а доход 100 рублей так и остался. И третий человек активировал тариф матерый, а доход 100 рублей, потому что премиальный бонус пригласителя 100 рублей. Итого за три приглашенных партнера на разные тарифы тариф смарт получит 300 рублей. Теперь рассмотрим статус в теме. Бонусы за покупки рефералов до четвертого уровня. Первый уровень 15%, второй 3%, третий и четвертый уровни по одному проценту. Доступные бонусы статуса в теме. Бонусы премиальных аккаунтов. Премиальный бонус пригласителя 15% от стоимости премиального аккаунта приглашенного или от суммы апгрейда. Премиальный командный бонус на 10 уровней от одного премиального аккаунта в команде. И максимальный суммарный премиальный командный бонус 153 450 рублей. Доступные бонусы статуса в теме. Премиальный бонус пригласителя 15%. Рассмотрим все тот же пример. Вы пригласили в команду 3 человека. Один человек активировал тариф «Старт» и ваш доход 150 рублей. Это 15%. Второй человек активировал тариф «В теме» и вы получили 750 рублей. И третий человек активировал тариф «Матерый» и ваш доход составил 3000 рублей. Итого за трех приглашенных партнеров на разные тарифы 3900 рублей плюс командный бонус на 10 уровней. А теперь рассмотрим доступные бонусы статуса матерой. Бонусы реферальной системы за покупки рефералов до 5 уровня. Первый уровень 20%, второй уровень 4%, третий и четвертый уровни по 1,5% и пятый уровень 0,5% доступные бонусы статуса «Матерый». бонусы премиальных аккаунтов премиальный бонус пригласителя 20% от стоимости премиального аккаунта приглашенного или от суммы апгрейда премиальный командный бонус на 11 уровней от одного премиального аккаунта в команде и максимальный суммарный командный бонус до 1 миллиона 228 тысяч 200 рублей. Теперь посмотрим на том же примере. Вы пригласили в команду три человека. Вы на статусе матерый. Один человек активировал тариф «Смарт». Ваш доход – 200 рублей. Второй человек активировал тариф в теме. Ваш доход – 1000 рублей. И третий человек активировал тариф «Матерый» и ваш доход составил 4000 рублей. Итого, за три приглашенных партнера на разные тарифы 5200 рублей плюс командный бонус на 11 уровней. Подведем итоги. За одни и те же действия, пригласив трех человек на разные тарифы, партнер на тарифе смарт получит 300 рублей. Партнер на тарифе в теме Получит 3900 рублей плюс командный бонус. И партнер на тарифе матерый получит 5200 рублей плюс командный бонус. Существенная разница. А теперь давайте посмотрим тот случай, когда партнер отактивировал один из пулов пассивного дохода. Пул стандарт за тысяч рублей. Пригласитель на статусе Smart получит 100 рублей. Пригласитель на статусе В теме получит 7500 рублей плюс командный бонус на 10 уровней. И пригласитель на статусе матерый получит 10 тысяч рублей плюс командный бонус на 11 уровней. А если партнер активировал тариф Премиум за 100 тысяч рублей? Пригласитель на статусе Смарт получит все те же 100 рублей. Пригласитель на статусе В Теме получит 15 тысяч рублей плюс командный бонус на 10 уровней. И пригласитель на статусе Матеры получит 20 тысяч рублей плюс командный бонус на 11 уровней. А теперь самый интересный тариф Вип за 500 тысяч рублей. Пригласитель на статусе Smart получит 100 рублей. Пригласитель на статусе «В теме» получит 75 тысяч рублей плюс командный бонус на 10 уровней. И пригласитель на статусе «Матерый» получит 100 тысяч рублей плюс командный бонус на 11 уровней. Процент рассчитан на полную стоимость пакета и может быть уменьшен на сумму апгрейда. А что такое апгрейд? Апгрейд – это предложение партнерам перейти на более высокий тариф, чем они активировали изначально. Например, партнер на тарифе матерый стоимостью 20 тысяч может перейти на тариф стандарт стоимостью 50 тысяч, просто доплатив 30 тысяч рублей. А теперь отличная новость! Сейчас действует промокод на значительную скидку на тарифы. Матеры, стандарт, премиум и ВИП. Успейте стать партнером и вы обретете доходы на всю жизнь. Есть ли где-то еще такая возможность получать бонусы за рекомендации? Нет. Поэтому подумайте и принимайте решение. А с вами была Светлана Дунаева, партнер социальной сети «Свайпал».